девчонки! Меня зовут Алиса. На днях мы всей семьей посетили современный музей-экспериментариум. В этом музее представлена экспозиция, которая охватывает область науки. В каждом зале находятся экспонаты, с которыми можно и нужно взаимодействовать, исследовать, собирать, разгадывать головоломки, дергать, прыгать и даже кричать. В музее-экспериментариум экспонат трогать не только можно, но и нужно. Головоломки. Здесь собраны развивающие головоломки, которые будут интересны как самым маленьким посетителям музея, так и взрослым. Провести самостоятельный опыт, соревноваться на внимательности и собрать необычные пазлы. Все это ждет вас в зале головоломки. Механика в переводе с греческого значит искусство построения машин. Это одна из важнейших областей физики, которая имеет самое прямое отношение к нашей повседневной жизни. В этой части экспозиции вы сможете провести занимательные опыты и самостоятельно проверить, насколько облегчает нашу жизнь это механические изобретения. Магнетизм. Почувствуй себя настоящим волшебником в зале магнетизма. Здесь от магической силы ваших рук магнит начинает левитировать. Узоры из магнитной стружки покоряются вашему видению. И из пространства возникает настоящее магнитное облако. Научные законы это чуть-чуть всегда волшебство. Электричество. Уже больше ста лет человек активно использует электрическую энергию, но по-прежнему многие явления не перестают нас удивлять. Может ли человек быть источником электричества? Как зажечь лампочку ухом? В этом зале вы узнаете ответы на эти и многие другие неожиданные вопросы, связанные с возникновением электрического тока. Водная комната – уникальная и единственная в России интерактивная водная инсталляция. Здесь вы сможете изучить законы гидродинамики, познакомиться с механизмом образования водоворота и морских волн, а также узнать, как работает шлюз и водяная мельница. прятаться за полупрозрачным зеркалом, может ли тень быть цветной, как человек ориентируется в полной темноте, из чего состоит свет, что такое тепловизор. В зале оптика вы узнаете все о физике света, об оптических иллюзиях и принципах работы органов зрения. В зале акустика вы узнаете все о том, что связано с звуком, как работают музыкальные инструменты и в чем заключается физика звука. Вы даже сможете увидеть звук своими глазами, не используя специальной техники. Пока-пока, мальчишки и ютюнки. Увидимся в новых приключениях.